Где он? Ой, стой, стой, стой, стой. Где фоновый стой, стой, стой. процесс? Где он где здесь, он? Он здесь, но его что? нет, но его нет. Что? Как бы есть и нет. В смысле? Все запутано, да. Все ужасно запутано, Думаю. запутано. Отраспутай. Hello World, меня зовут Матвей Бухарцев. В этом выпуске вы узнаете, что такое фоновый процесс и как запустить программу на C++ в фоновом режиме. Интересно? Ставь лайк. Заметки программиста. Начали. Фоновый процесс это программа, которая выполняется в фоне. Ну, то есть пользователь не видит окно или консоль, но какие-то действия все равно совершаются. Наша задача в этом уроке будет спрятать программу, чтобы она работала, но пользователь ее не видел. На самом деле это просто и делается одной строчкой. Подключим библиотеки. Стандартную, Windows H, важная библиотека, там находится нужная нам функция. И F-стрим для теста. В мейне сразу после запуска пишем такую строчку. Она и будет скрывать текущее консольное окно. При этом работа программы не завершается. Пусть процесс через 3 секунды создаст тестовый файл. Запишет туда Бухарцев Studio, закроет файл, но потом продолжит работать. Запускаю, проверяю. Раз, два, три. Замечу, что программа не свернута в трей, а полностью отсутствует в пользовательском интерфейсе Найти и закрыть ее можно только через диспетчер задач Вот она, родимая Работает, как ни в чем не бывало Готово Вот так просто можно реализовать фоновый процесс на C++ Подписывайтесь В следующем видео вы узнаете, как написать фоновый процесс на C Sharp А потом, опираясь на эти навыки, мы напишем полноценный Keylogger. Подробнее о планах я расскажу в инстаграме. До скорых встреч!